Уважаемые друзья, всем привет! Меня зовут Матвеев Никита. Я участник комьюнити более трех лет, компании Века. На сегодняшнем брифинге хотел бы поговорить о проекте KGDAO. Так, сейчас откроем презентацию. Так, проект KGDAO. Токен KGDAO – это токен для голосования. Также возможна добыча kg посредством стейкинга KGDAO. Период эмиссии KGDAO – один год. Способ эмиссии – это партнерские вознаграждения, паркинг, кэшбэк от, от покупки лицензии. Да. алгоритм изменения цены кейдждал в зависимости от эмиссии. эмиссия кдалу это множитель число пи равен 3,14. и также цена кейджидау множитель число фибоначчи 1,618. тысячных так. так как приобрести кейджи дау это путем регистрации по ссылке приглас... вашего пригласителя, кто вас пригласил, пополнение баланса KG coin. приобретение одной из четырех лицензий, внести на счет Кейджи Коин и выставить ордер на покупку KG DAO. Так, есть четыре вида лицензий. Это 50 долларов, 500 долларов, 5000 и 25 тысяч долларов. В лицензии значит есть срок действия, лимит на покупку кейдждау, лимит на продажу кейдждау, лимит на вывод кейдждау и ежедневный лимит на продажу дау Уровни и размер партнерского вознаграждения начисляется также в кейдждау. Ну и кэшбэк в кейдждау 5 процентов от стоимости лицензии какой вы купите то есть есть вот 50 долларов лицензия срок срок действия на 100 дней лимит на покупку 500 долларов а лимит на продажу 250 лимит на вывод кейджи до 250 и ежедневный лимит на продажу кейджи дау это внутри сайта 3 доллара в день Уровень размещения партнерских вознаграждений один первый уровень 5% процентов от э, лицензии первой линии. 500 долларов лицензия, срок действия 120 дней, лимит на покупку кидждау пять тысяч, лимит на продажу кидждау две с половиной тысячи, лимит на вывод кидждау две с половиной тысячи, ежедневный лимит на продажу Кидждау 40 долларов. Также партнерские вознаграждения. Первый уровень 5% от лицензии первой линии. Второй уровень 10% от лицензии второй линии. Лицензия за пять тысяч долларов. Срок действия 150 дней. Лимит на покупку китчдау 50 тысяч долларов. Лимит на продажу 25 тысяч долларов. Лимит на вывод 25 тысяч долларов. Ежедневный лимит на продажу 500 долларов. Партнерские вознаграждения. Уровень первый уровень получается 5% от лицензии первой линии. Второй уровень 10% от лицензии второй линии. Третий уровень 15% от лицензии третьей линии. Четвертая лицензия самая большая 25 тысяч долларов. Срок действия явный 200 дней, лимит на покупку кейдж-дау 250 тысяч долларов, лимит на продажу кейдж-дау 125 тысяч долларов, лимит на вывод кейдж-дау 125 тысяч долларов, ежедневный лимит на продажу кейдж-дау тысячи долларов. Уровни и размер партнерских вознаграждений – это первый уровень 5%, лицензии первой линии второй уровень 10%, Третий уровень – 15%, и четвертый уровень 20 – 20% от лицензии четвертой линии. Так, далее. так, важно. Партнерские вознаграждения начисляются от стоимости вашей действующей лицензии в случае, если ваш партнер приобрел лицензию выше, чем у вас. Ну, это, то есть, если <смех> ваша лицензия 50 долларов, <смех> ваш партнер <смех> первой линии купил лицензию 500 долларов, то в этом случае вам начислятся 5% от вашей лицензии, то есть от 50 долларов. То есть, чем выше у вас лицензия, тем, тем больше будет начисляться процент. Так, Следующий паркинг. Для участия в паркинге пользователь выставляет ордер на покупку кейдж и выбирает срок заморозки средств. Далее ежедневно начисляется кейдж-дау до момента срабатывания ордера, но не дольше выбранного срока. Срок заморозки 30 дней, 90 дней, 180 дней, 270 дней. То есть чем выше срок заморозки, тем больше процент годовой по паркингу. 30 дней процент 50, 90 дней 100 процентов, 180 дней 150, 270, 200 процентов. Стейкинг кейджидау. Стейкинг кейджидау, получается, компании выделяется 100, ой, 1000 кейджи коинов для распыления на баланс участников пропорционально их доли в киджидау. Пули по 250 киджи для каждого вида купленных лицензий. То есть первый год компания выделяет 1000 киджи ежедневно на распыление по 250 киджи на каждую лицензию ежедневно выделяется от компании. То есть суммарно это 1000 киджи Со второго года, получается, все лицензии, которые куплены за кейджи в течение года они сохраняются в пул и со второго года уже компания не компания будет выделять тысячи кейджи а с этого пула будет браться тысячи кейджи и также распыляться по, по распыляться на баланс участников так, минимальный необходимый баланс стейкинга 5 долларов в активе кейдж Так стейкинг по окончании миссии Кидждал средства поступившие за покупку лицензии ежедневно. Ну как я и говорил что стейкинг год то есть будет распри, распыление тысячи монет компания, а со второго года уже будет распыление спло Так, способы получения киджидау. Способы, значит, партнерские вознаграждения в зависимости от лицензии. Потом э, разместив ордер на покупку кидждау на внутренней площадке торгов, э, паркинг, кэшбэк в Киджидау от лицензии 5% и покупка кидждау на внешнем рынке CoinGalaxy. Ну, это то есть биржа CoinGalaxy. Источники дохода для участников направления KiddAO. Это, значит, на разнице курса KidDAO. Получая KAO посредством партнерского вознаграждения, пользователь может продать токен на внутренней или внешней бирже. Получая кейдждау по паркингу, возможность использовать KDAO как средство платежа в других направлениях, зарабатывая coin путем участия в стейкинге КейджДау. Промо-акция от компании дает возможность также получать другие цифровые активы компании. Так, ну, в общем, такая презентация проекта KageDAO. Вы можете задать вопросы, если что-то непонятно. Я постараюсь на них вам ответить. Чат открыт, можете задавать вопросы. Так, смотрю, вопросов нет. Значит, все, все понятно. Так, появился вопрос. Добрый вечер, когда перестанут лить KG Coin? Ну, тут, тут я не могу вам сказать, когда. Это зависит все от нас самих. Моя стратегия вот в проекте Kajdau это то есть разгонять разгонять баланс Kajdau и KG coin то есть лицензия 50, допустим взять, то есть покупая лицензию за 50 сразу же идет кэшбэк 5 процентов от стоимости, это, там два с половиной доллара в токене Kajdau. Ну, нет, давайте вот за 500 возьмем лицензию. То есть 5% от стоимости лицензии кэшбэк в токене KGDAO. То есть его можно поставить в стейкинг и тем самым будут приходить кейджи будут coin То есть за стейкинг будет распыление кейджи коина, то есть по 250 монет на каждый день, то есть далее эти кейджи-коины можно поставить в паркинг, то есть это на покупку кейдж-дау и с паркинга будет приходить получается там срок заморозки смотря какой вы выберете и будут приходить уже токены кейдж DAO. таким образом то есть копятся и кейдж DAO, и KG коины ставятся в ну в, паркер, ну, в паркинг, то есть открываются ордера, а в дальнейшем все равно они сработают. То есть и ордера приносят прибыль, и пейдж да, тоже, ну, как сказать, накапливается, который можно ставить в стейкинг. Я так и делаю. То есть все, что приходит, я ставлю либо в паркинг, либо в стейкинг. Потому что цена киджикоин сейчас очень низкая и получается лимит списывается даже допустим взять 50 долларовую лицензию то есть ну, вообще ничего там получается так вопрос что лучше сейчас покупать киджикоин или киджи как считаете оба актива одинаково дешевые так можно покупать вообще лучше лучше купить кейджи коины поставить в паркинг потому что в дальнейшем пока то есть у вас цена маленькая лимит с лицензии допустим будет списываться ну, там сколько двух ну, долларов то есть по малому курсу В дальнейшем когда цена вырастет у вас этот ордер, допустим, который Киджи вы поставите, там, три Киджи допустим, по цене, там, 3 доллара, допустим, это будет, там, 9, ордер у вас на 9 долларов, в дальнейшем, когда цена вырастет, ну, будет он стоить, допустим, 20, у вас автоматический ордер увеличится до, до там, 60 долларов. Поэтому ну, а если будет стоить больше еще, то есть, ну, то есть цена будет увеличиваться. Я считаю, что лучше подкупить кейджи коин. А так как ну, можно, и киджи тоже они не помешают. Вообще оба актива нужно покупать по возможности. Если есть возможность, они не помешают. Можно также и киджи поставить а, в, в стейкинг и получать кейджи то есть и тот, и тот вариант вам, в принципе, подходит. Тут уже решать как бы вам, и то, и то будет хорошо. Так. вопросов смотрю особо нет. Тогда, наверное, будем завершать, раз вопросов нет. Спасибо, что присутствовали на вебинаре, послушали. Всего доброго, всем хорошего вечера.